Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе. Добрый день. Меня зовут Григорий Матвейчук. Я председатель региональной общественной организации ХМАО Югры, Центр комплексного благоустройства «Комфортная среда». Наша организация уже два года, и задача направлена на улучшение комфорта и качество жизни жителей всего региона. Как пришла идея реализовать проект «Комфортная среда»? Проект ямочного ремонта еще в 2011 году. Детловский Сергей Юрьевич, когда был главным инженером Восточного Одеза, я часто приходил к нему в гости и консультировался по вопросам ЖКХ, то есть как устроено это все. То есть мне было интересно, вот почему вот такое отношение вообще к коммунальной системе, почему вот все думают, что они там а, ничего не делают или ничего не хотят делать. То есть... Вот. И в том числе вот интересовал вопрос, почему не ремонтируют у нас дороги во дворах. То есть для него это был очень больной вопрос, потому что это видно сразу. То, есть то, что наружу, которое там не спрячешь. Если, допустим, в подвале коммуникации где-то подтекает или ржавые трубы, их не видно. А то, что ты выходишь во двор, и там сразу яма, оно сразу бросается тебе в глаза. И вот он постоянно думал, как этот вопрос можно решить. В строке на содержание это нету. То есть проводить голосование на доме и говорить, давайте включим строку содержания ямочный ремонт двора, может вызвать агрессию у жителей. То есть они скажут, да нам зачем такая управляющая компания, которая так там хочет нас еще больше получать и ничего не делать. Ну, всех же складывается впечатление, что управляющая компания ничего не делает, только получает деньги. На самом деле, если разобраться, то есть мне этот вопрос, в этом вопросе помогло разобраться, когда я был руководителем муниципального РКЦ, когда мы производили начисление за коммунальные услуги и все вот эти строки содержания, то есть что за что по пунктам мы платим, то есть весь расклад этот, все это видно, и тогда меняется вот отношение и взгляды, и появляется понимание, почему у нас все так устроено. И Действительно, то есть управляющая компания это делать не может, потому что очень мало средств да, у управляющей компании на текущие вот эти вот ремонты, особенно ямочные ремонты, потому что там большие неплатежи за коммуналку, да, причем при всем, допустим, энергоснабжающие организации там, ресурсные, да, там ГТС, ГУР, Водоканал, электросети, они выставляют счета управляющей компании, кто-то жильцов не платит, а им пени, штрафы на управляющую компанию. То есть Им приходится рассчитываться по долгам за то же тепло, да, и остается урезанный бюджет на то, чтобы сделать что-то во дворе, отремонтировать. То есть, плюс надо не забывать, что зарплаты надо сотрудникам платить, инвентарь покупать. То есть, большие статьи расходов на самом деле. и Остается по остаточному принципу на то, чтобы сделать вот, тот же там, допустим, ямочный ремонт. Они берут там, щебенку или асфальтную крошку, подсыпают это, то есть стараются это все поддерживать, но это не выход из положения и не панацея от существующей проблемы, потому что каждая ямка, если ее сразу не заделать, она разрастается как плесень все больше и больше, это вот как дырка на зубе, то есть если ее сразу не полечить, мы можем потерять весь зуб. Что происходит со дворами? То есть если его не ремонтировать и не поддерживать вот такие локальные ремонты. Мы получаем через несколько лет двор, нуждающийся в капитальном ремонте, потому что эти ямы разрастаются и двор становится в непригодном вообще состоянии. Потом меня это заинтересовало, почему у нас не могут власти это все делать? То есть, есть же у нас программа там, Комфортная городская среда, в которой участвуют там все, да? и где делается капитальный ремонт дворов. То есть, ну, вообще полностью весь двор разбирается, и делается новый двор, включая там, детские площадки, где устанавливаются мафы там и все-все, ну, то есть просто новый идеальный двор. Это очень дорогостоящая процедура, то есть, потому что ну, полная переделка всего, начиная от основания и заканчивая там, всеми там, дорожными знаками, разметками, бордюрами, все-все-все. Мне как бы объяснили, что программа «Комфортная городская среда» рассчитана только на капитальный ремонт. Текущий ремонт там не предусмотрен. И в связи с тем, что у нас в 2004 году был принят жилищный кодекс, где каждый собственник сам обязан содержать и отвечать за свое имущество. Соответственно, все наши дворовые пространства да, лежат на наших плечах, как на собственниках. И в рамках долевого участия, да, то есть от наших квадратных метров, вот эта вся наша собственность распределяется по таким долям. То есть, соответственно, бюджет не имеет права, как бы, вот просто не имеет права э, производить такие работы. Это будет нецелевое использование средств, и тут же могут против администрации, прокуратуры возбудить уголовное дело за нецелевое использование средств. Э, опять же, вот, есть вопрос, а что делать в такой ситуации? Как из нее выйти? То есть, не бывает вопросов, да, или проблем, которые невозможно решить. Все зависит от подхода. И собрав всю информацию, почему не могут это сделать власти, почему это не могут сделать управляющие компании, пришла такая идея. То есть нужна некая третья, третья сторона, то есть какая-то общественная организация, там, некоммерческая организация или коммерческая организация, если у нее. Но ну, коммерческая организация у них в первую очередь стоит цель извлечения прибыли. То есть, да? А некоммерческая организация, она существует для того, чтобы делать благо. Для того, чтобы там улучшать наш комфорт, то есть, ну, все зависит от того, с какой целью была создана некоммерческая организация. Отсюда и название, в. Отсюда да? и название, да. Комфортная Центр среда. комфортная среда. То есть, потому что один мой друг, который работал в сфере ЖКХ, рассказал мне, почему не могут делать это они со своей стороны. Другой мой друг, которого сейчас с нами тоже нет, Палукеев Сергей Михайлович, просветил меня, почему не могут делать это власти. А общественная организация это делать может. То есть мы можем привлекать э, внебюджетные средства, пожертвования граждан, к которым интересно там, да, вот, поучаствовать в каких-то хороших, грандиозных проектах, пожертвования бизнес-сообществ, которые тоже там, хотят э, сделать какое-то благо, да, сделать благотворительность. Собираем средства, сделаем программу и комплексно заходим и производим ремонты. А почему у нас такой вот комплексный подход? Потому что... Э, при комплексном подходе э, дешевляется стоимость работ. Если делать один двор, просто один двор локально, да, э, это получается надо заказать трал, привезти катки, привезти асфальтоукладчики, привезти технику, то есть э, слишком большие накладные расходы, и соответственно стоимость одного квадратного метра ямы возрастает, там, мы же все прекрасно знаем, понимаем, что окружающий мир очень сильно на нас влияет. Если вокруг нас цветут цветы, да, ровный асфальт, то есть наше настроение от этого лучше, работоспособность повышается, и мы становимся добрее, чем когда мы выходим в разрушенный наш двор, в который даже вот не хочется вообще выходить, и думаем, ну почему вот все так плохо. да? Наш окружающий мир очень сильно на нас влияет. Была в 2019 году создана региональная общественная организация Центр комплексного благоустройства «Комфортная среда», где в уставе мы прописали все наши цели и задачи, как мы будем это все решать. С этим вы можете ознакомиться на нашем сайте. Вот все выложенные устав и все, все документы уставные. На протяжении 10 лет мы думали вот над этой идеей, как ее реализовать, и поняли, что ее можно сделать комплексно. То есть привлечь все бизнес-сообщества, то есть с нами были написаны письма во все наши городообразующие предприятия, в «Газпром», нефтегаз, в «Россети», также в крупные бизнес-предприятия, там крупному бизнесу, ну и более мелкому, среднему бизнесу тоже направляем письма, обращаемся с просьбой поучаствовать в этом, проявить, так сказать, великодушие и пожертвовать на данный проект Средства, которые им посильны. Я так понял, им они попросили предоставить хоть какой-то результат, да? Да, а. да, то есть, потому что многие же, ну, у нас много разных общественных организаций, там много всяких фондов, которые обращаются за помощью, вот, но хотят видеть, как это все на деле. То есть, Потому что на бумаге это одно, на рассказах это другое, а на деле может либо не получиться, либо еще что-то. И мы просто решили. Используя свои накопления, показать на живом примере, на примере 25-го микрорайона, как это все может выглядеть. То есть нам удалось за 4 дня сделать почти тысячи квадратных метров ямочного ремонта во всем 25-м микрорайоне. Это сколько? Примерно 20 дворов? Это да, более 20 дворов. Более 20 дворов. Короткие сроки. Ну это же ямочный ремонт, не капитальный. То есть это при капитальном ремонте сроки затягиваются, потому что надо демонтировать весь, ну, все пространство, которое там есть, убрать бордюры, машины, машины да, все это вывести. Да. А здесь локально, в многих дворах автомобили даже были не помехами, потому что ямы, они посредине двора, где проезд. То есть, мы их заделали, все видео, фотоотчеты есть, там вы увидите это все наглядно, и двор совершенно стал другим, то есть, по нему стало комфортно ездить, комфортно перемещаться. Ну, вот у вас во дворе, я видел, у вас какой-то некий великий двойной Сургутский каньон был. Ну, это в соседнем дворе, Да, в моем соседнем дворе, там был, да, такой прям десятилетий у меня... Два раза пытался решить этот вопрос с жителями, мы проводили собрания, мы хотели как-то активизировать жителей и сказать, что мы готовы там участвовать в этом и всеми своими силами, знаниями, и рублем и организацией всех моментов. Но как-то не, не вызвали у них прям большого желания в этом поучаствовать. А почему администрация не помогает и не делает это? Администрация не имеет права это делать, потому что это зона ответственности жителей дворовая территория по жилищному кодексу, я еще раз повторюсь, за дворовую территорию отвечают собственники жилья. То есть, соответственно, если в доме есть собственность администрации, некоторые квартиры, то есть у нас многие квартиры, еще есть муниципальные, то есть от, от, за муниципальные квартиры будет администрация участвовать в этом проекте. Да? Допустим, если сделать так, что, допустим, жители за свой счет будут что-то делать. А так... Они не имеют права этим делать, и там сразу возбудят уголовное дело на них. Частная собственность, да, получается? Да, потому что это частная собственность, они не имеют права это ремонтировать за бюджетные деньги частную собственность. А почему управляющие компании этим не занимаются? Управляющая компания не берет за это деньги. У нас нету в строке на содержание, текущего ямочного ремонта. То есть в строке на содержание у нас предусмотрена механизированная уборка снега в зимний период, и ну, механизированная ручная, и также уборка придомовой территории ручным способом в летний период. То есть это подметание улиц, это стрижка газонов, то есть вот все, что в строках прописано на содержание, управляющая компания это делает. К сожалению, ямочный ремонт в строке на содержание не учтен. Получается, чтобы отремонтировать дороги у себя во дворе, жильцам необходимо созвать внеочередное внеплановое собрание собственников и принять решение, какую сумму собрать, какую сумму выделить и кого назначить подрядчиком. И только тогда будут отремонтированы дороги. Правильно? Да. То есть, если жильцы захотят проявить инициативу и сделать текущий ямочный ремонт за свой счет, они могут да, провести собрание двумя третьями голосов, принять такое решение, оценить стоимость работ и поручить управляющей компании там, или самим найти подрядчика и сделать эти работы. Но опять же повторюсь, когда это делается локально в размере одного двора, это очень дорогостоящая процедура дорогостоящие на то, чтобы доставить специализированную технику и потом ввести эту специализированную технику. И плюс, самый главный момент, это, насколько мне известно, две трети голосов очень трудно собрать. Очень трудно, тем более в летний период многие разъезжаются. Зимой, как правило, мы знаем, что ям этих не видно. То есть зимой у нас комфортно. Снег лег, трактора прочистили, дороги стали ровными. То есть яму мы видим уже, когда весной растаял снег, все эти ямы вылазят наружу. Ну, в этот период у нас все думают об отпусках, кто где будет отдыхать, поэтому как бы не до наших дворовых пространств. Получается, был найден четвертый путь, это создание некоммерческой организации, которая готова привлекать средства из разных источников и ремонтировать дворы при поддержке других организаций, в том числе жителей. Да, то есть в данной ситуации мы нашли единственный способ, который реально работает на примере 25 микрорайона и который позволяет в кратчайшие сроки сделать масштабные ремонты. Вот этот первый этап с 25-м микрорайоном, он финансировался из каких источников? На первоначальном этапе, пока мы ждем ответы от всех наших городообразующих предприятий и бизнеса, к кому мы сделали обращение и с кем мы переговорили, мы решили не ждать, потому что лето у нас быстротечное, и на собственные средства мы стартанули с 25-го микрорайона. К нам в процессе уже присоединился действующий наш депутат Барсов Евгений Вячеславович, который частично профинансировал эти работы, увидел в этом полезное и решил тоже принять в нем участие. Соответственно, нам удалось за 4 дня привести в порядок целый микрорайон. Мы готовы транслировать это на весь город, и регион, и страну в целом. То есть у нас уже отработаны методики, мы знаем, как это все делается. В принципе, готовы поделиться со всеми нашим опытом. На следующей неделе у нас в планах переходить на соседний 24 микрорайон. И таким образом за полтора-два месяца мы можем сделать весь город. Это такой первый уникальный опыт, который мы отработали и он, на живом примере видно, что он работает, то есть мы готовы его транслировать там, на все уголки нашей страны, мы готовы делиться этим опытом, мы готовы рассказывать своим коллегам, как, те, как тем, кто сталкивается с этой проблемой, можно эту проблему решить. Получается, у вас есть первый результат, практически за 4 дня освоили 20 дворов, целый микрорайон очень большая площадь, и я так понял, с этим результатом уже можно идти спокойно к любому спонсору, показывать не просто на бумаге, но и практически результат на видео, и фактически это вот ну, вплоть до выездной проверки, осмотра, то есть есть конкретный результат. Да, конечно. Старт проекта у нас был 11 августа, и за четыре дня мы сделали то, что не могли сделать многие десятилетия. Мы готовы поделиться опытом, показать всем, как это работает. Приглашаем всех представителей градообразующих предприятий, представителей администрации города, представителей бизнеса. Простые жители могут поучаствовать конечно, в этом проекте? Конечно, конечно. Почему бы нет? Могут. В этом проекте могут участвовать все желающие. Это проект, который касается нас всех. Несмотря на то, что, допустим, у меня во дворе идеальное покрытие, но соседние дворы, через которые я езжу, там плохое покрытие. Я же тоже проезжаю через соседние дворы, мне дискомфортно проезжать через яму. Почему бы не поучаствовать в этом процессе? То есть, это вопрос комфорта касается всех. Мы в любом случае, так или иначе, ездим по соседним чужим дворам, где, э, если дорога ровная, мы получаем от этого удовольствие, а где есть ямы такие, что даже до того, что колесо проваливается, мы переживаем, чтобы не повредить свой автомобиль. То есть, это вызывает определенный дискомфорт, который можно устранить, и наша жизнь станет комфортнее. Где можно узнать более подробную информацию? В частности, ознакомиться с проектом, почитать информацию, кто участвует, что это такое вообще, ну, ознакомиться с уставом организации. У нас есть сайт, который на которую вы можете зайти, и там будет вся информация, и устав организации, все свидетельства о регистрации, подробный фото-видео-отчет, весь финансовый отчет, то есть, сколько каждая ямка нам обошлась, какая площадь была уже сделана, что планируется, то есть, сколько средств собрано, сколько средств потрачено. У вас есть интерактивная карта? Интерактивная карта, она сейчас готовится, сейчас в разработке, да, есть интерактивная карта, где будет отмечено, то есть каждый желающий может не просто поучаствовать, мы готовы это все осветить, допустим, кто-то захочет, там, допустим, чтобы яма, которая была заделана, была сделана от его имени. Мы пометим, что, допустим, данная яма устранена за счет там такого-то человека или там за счет такой-то организации где будет ссылка там, на его соцсети или там, ссылка на их сайт. Нет. Каждый отремонтированный участок будет принадлежать тому или иному спонсору, меценату, то есть где все будут видеть, за чей счет сделан тот или иной проблемный участок. Мы запустили свой YouTube-канал, где будут выложены все фото-видеоотчеты, где все могут увидеть, что мы делаем, что мы сделали. То есть ежедневно будем освещать это и на сайте у нас будет вся подробная информация о проделанной работе сайт ks86.ru или в поисковике комфортная среда, по среда 86.ru я не против звоните я готов делиться своими идеями если у кого-то есть возможность их реализовать для меня главное не то чтобы там ходить и хватать вот это моя идея для меня главное чтобы эта идея жила а кто ее реализует, там, кто себе за это там, награду получит, мне все равно. Я буду знать, что это моя идея и что она реализована. Для меня это больше удовольствие и больше как бы, почесть того, что идея приобрела жизнь. И принесла пользу принесла людям. пользу людям. Первым нашим проектом, когда мы организовались и уже получили свидетельство как коммерческая организация, то есть нас Минюст поставил на учет. Первым нашим проектом был, это энергосервисный контракт. Мы нашли инвесторов из Томска, которые готовы переоборудовать весь округ, там, в рамках всего округа готовы зайти, переоборудовать все муниципальные здания, сооружения, все имущество, то есть уличное освещение, детские сады, школы, спортивные сооружения, административные здания под, энергоэффективное, под соответствующие стандарты энергоэффективности. То есть это замена всех светильников и модернизация системы отопления, что очень немаловажно. Светильники внутри или снаружи? И внутри, и снаружи, э, то есть вообще полный комплекс. То есть у нас э, и организация так названа, комплексный подход, да, вот, то есть комп, э, центр комплексного благоустройства. То есть мы во всем видим масштаб комплексности. Комфортная среда, центр комплексного благоустройства, комфортная среда. То есть комфорт, он должен быть в целом в комплексе, а не какой-то части. То есть если мы там, вышли у нас посаженные цветы, но спотыкаемся объемы. то есть это вроде бы какой-то с одной стороны комфорт, и с другой стороны дискомфорт. То есть комфорт должен быть комплексный. Красивый каньон с цветами. Да, да, да, красивый каньон с цветами, которые растут прямо внутри этого каньона. Получается, комфортная среда на данный момент реализовала энерго сберегающий проект плюс ремонт дорог какие еще проекты вы планируете реализовать ну, у нас множество проектов мы готовы прикладывать свои усилия для того чтобы помогать властям муниципалитета то есть в этом и была задумка то есть общественная организация это те кто неравнодушные которые готовы своим участием помогать общему благу то есть и в том числе там, и помощь в переселении из ветхого аварийного жилья, это тоже у нас прописано в уставе. А, то есть если у вас интересно, вы можете ознакомиться с нашим уставом. У нас там очень много прописано целей, задач. В том числе, и, в том числе у нас тоже ряд вопросов, связанных с экологией. Потому что это тоже немаловажно, когда у нас, чтобы была там, качественная питьевая вода, у нас была, был свежий воздух, чтобы он был не загрязненный. И окружающая наша среда была соответствовала всем требованиям безопасности нашего существования. Поэтому у нас обширный э, перечень наших целей и задач, которые мы готовы реализовать. Помимо этого как бы мы готовы заниматься и разъяснительной работой, то есть для того чтобы наладить отношения там, жильцов с управляющими компаниями, с властями, то есть разъяснять почему, что, как. Нас, мы давно стали собственниками, но 99% не знают, что есть жилищный кодекс, который регламентирует отношения между собственниками помещений и управляющими компаниями, и ресурсоснабжающими компаниями, и властями. То есть все почему-то думают, что им там все должны. Но на самом деле мы, как собственники, обязаны содержать свое имущество в надлежащем состоянии. Ну, дело в том, что многие даже не знают, что придумовая территория в виде дорог на самом деле не относится ни к администрации, а уже давно включена в жилфонд текущего дома. Более того, я скажу, многие собственники считают, что их собственность ограничивается только их квадратными метрами, их квартиры. Подъезды, чердаки, подвалы это тоже все наша общая собственность. К счастью, у нас включена в строку содержания, то есть содержание подвалов. Содержание коммуникаций, содержание крыш, то есть мы за это платим, и управляющая компания это содержит, за этим следит. Вот. Что было упущено в свое время? Ямочный ремонт во дворах. Эта строка просто выпала из всех бюджетов, и, соответственно, мы получили ту картину печальную, которую сейчас имеем. Получается, у нас внутридворовые дороги то ли вне закона, то ли в кавычках в законе, получается они от выпали и лежат только на плечах жильцов. У нас надо четко понимать границы. То есть есть границы придомовой территории, есть граница внутриквартальных проездов, то есть внутриквартальные проезды, которые у нас есть дороги общего пользования, есть внутриквартальные проезды. То есть то, за что отвечает муниципалитет, и то, что содержит муниципалитет. То, что есть в строке на содержании в бюджете, и все, что, эти все работы выполняются за бюджетные средства. Все, что касается нашей придомовой территории, общей долевой собственности, это все ложится на наши плечи. И мы можем либо сами это делать, либо доверить эту работу управляющей компании. То есть попросить их там, включить в страховку на содержание текущий ямочный ремонт двора, просчитать, там, какую сумму там, можно ежемесячно отчислять. И, пожалуйста, как бы мы эту проблему решим. То есть управляющая компания будет собирать нас эти средства и выполнять все работы. Если с управляющей компанией, понятно, что там через решение собственников все делается либо самими собственниками, либо они уполномачивают управляющую компанию. А вот что делать с муниципальной землей? Мы вот видели, проезжали мимо одного из магазинов, и там однозначно видно, что это муниципальный участок, и он, ну, не знаю, уже лет пять или 10 абсолютно не ремонтируется. И я вот не понимаю, почему муниципалитет... Несмотря на то, что рядом два детских сада, школа рядом, рядом же та же этот офис управляющей компании ЖО2, и этот перекресток, в принципе, очень важный, внутриквартальный, но его никто не ремонтирует. И там очень большие, скажем так, ямы, которые ну, никто не занимается в течение долгого срока. Как тут быть? Тут э, все зависит от нашей активности. То есть мы как жильцы, да, как э, жители домов, как жители этого города должны просто принимать в нем активное участие. Если мы где-то видим, что где-то что-то не заметили, то есть оставили что-то без внимания, мы должны соответствующим образом отреагировать, написать письмо там, в муниципалитет, там, в Департамент городского хозяйства с просьбой обратить внимание на этот проезд, что он выпал из внимания, там он ненадлежащим образом содержится, и власти отреагируют, обязаны на это и выполнить эти работы, то есть привести в соответствие свои проезды. Ну, мы со своей стороны, ну, я вот как журналист сделал все возможное для этого, мы засняли с разных сторон, даже с квадрокоптера эту яму. Я знаю, что жильцы близ лежащих домов многократно сообщали об этой яме, но реакции со стороны администрации до сих пор не последовало. Надеюсь, после нашего совместного видео все-таки обратят внимание и устранят данную проблему. Я тоже надеюсь, но э, написать жалобу и считать, что проблема решена, это не стоит, то есть мы э, написали обращение, это все надо проконтролировать, то есть что ответила администрация, заметили ли это, включили ли они это в план, то есть процесс надо, если мы взялись за что-то, надо его ввести от начала до конца, э, выявили проблему, Написали соответствующее обращение и проконтролировали, как это выполняется. Может быть, это где-то выпало, то есть, или это отложено. То есть. Нам же дадут ответ, что там, да, мы заметили это, да, мы не досмотрели, мы это исправим, у нас это стоит в планах там, на такой-то год или там, на такой-то месяц устранить это. Вот. И потом, если это устранено, замечательно. Если не устранено, мы можем повторно обратиться и спросить, почему это не устранено, в чем причина. То есть, ну, вот и все. Просто брать все это под контроль и отслеживать весь процесс от начала, от выявления проблемы до ее устранения. И тогда проблема будет решена. Просим всех неравнодушных принять участие в, нашей, в реализации наших проектах. Мы с удовольствием готовы выслушать новые идеи, может быть у кого-то есть свои проекты, которые не хотели бы как-то реализовать, но не могут найти способы. То есть совместно мы можем выработать какую-то методику решения каких-то э, вопросов, задач, проблем. То есть мы открыты для всех, обращайтесь, мы готовы общаться, делиться своими идеями, получать новый опыт, получать новые идеи и реализовывать их. Мы и дальше будем делать все возможное для того, чтобы жизнь вокруг нас стала комфортнее, чтобы создать для нас, для наших детей, достойную комфортную среду.